Для записи к специалисту в любой момент нажмите на ссылку под видео. Здравствуйте! В этом ролике вы узнаете, что такое кластерная головная боль и как ее можно победить. Кластерная или пучковая головная боль – это относительно редкий вид первичных головных болей, который проявляется, как правило, локальной, односторонней головной болью, изнуряющей, высокоинтенсивной или даже нестерпимой, невыносимой. Боль, как правило, в области глаза, надбровья, височной области, либо смешанного характера. Боль настолько интенсивна, что пациенты вынуждены просыпаться ночью, ходить, сидеть, чередовать позу. Для них характерна ажитация, то есть двигательное возбуждение, и они могут даже рвать волосы на голове, поскольку это настолько сильная головная боль. Кластерная или пучковая головная боль получила такое название счет того, что она просекает такими определенными пучками, достаточно продолжительными во времени. Пучок или кластер – это болевой период, который может длиться от недели до года. При эпизодической форме он чередуется с периодами без головной боли, то есть период ремиссии. При хронической форме такая главная боль протекает практически постоянно или имеет период ремиссии менее чем один месяц. Период боли пациенты испытывают от одного приступа в два дня до 8 приступов пучковой главной боли в течение суток. Практически обязательным признаком данной главной боли является ночная боль абсолютно нестерпимые. Спровоцировать период боли может алкоголь, прием сосудорасширяющих препаратов, таких, например, как нитроглицерин, курение и депривация сна, то есть несоблюдение режима сна и бодрствования. Стоит отметить, что в межприступный период, в период ремиссии, данные провоцирующие факторы не работают. Механизм данной головной боли обусловлен нарушением суточной регуляции гипоталамуса, отдела центральной нервной системы. В результате, при воздействии провоцирующих факторов, о которых мы уже сказали, начинается болевой период. Если вы отметили возникновение подобных нестерпимых односторонних головных болей в сочетании с сопутствующими явлениями, например, с покраснением глаза или с безусловно, стоит в первый же день обратиться к неврологу или цефалкологу. Данный диагноз является клиническим. То есть, врач может установить природу вашего заболевания и, соответственно, сделать вывод относительно типа той или иной кластерной головной боли. Существует их немалое количество видов. Лечение кластерных головных болей бывает профилактическим и абортивным. Абортивное лечение – это купирование приступа нестерпимой головной боли, которая в первую очередь включает ингаляции стопроцентного кислорода. Добыть ее в домашних условиях практически не представляется возможным, поэтому, как правило, такие пациенты могут быть госпитализированы в стационар, либо получать стационар, замещающий технологии в поликлинике, например, в рамках дневного стационара. В профилактическом лечении приступов пучковой головной боли используются следующие группы препаратов. Это глюкокортикоиды, всем известные стероидные противоспалительные препараты, такие как преднизолон или дексаметазон, блокаторы кальциевых каналов, перопамил. В сложных случаях показано назначение противосудушных препаратов, антиконвульсантов, либо антидепрессантов. Следует помнить, что назначение подобных препаратов является, безусловно, показанным только по рекомендации вашего лечащего врача. При грамотном своевременно начатом лечении мы получим достаточно быстрые и хорошие результаты, можно сказать, что значительной доли пациентов с кластерными главными болями все ограничивается одним пучком, который может быть достаточно коротким. Реже форма переходит в эпизодическую либо хроническую кластерную главную. Боль. Стоит сказать, что подобная нестерпимая головная боль приводит к врачу достаточно быстро, поэтому максимально рано начатое лечение позволит максимально сократить сроки этого же лечения головной боли. Если вы столкнулись с проблемой, вновь возникшей или ранее существовавшей кластерной главной боли, я призываю вас незамедлительно записаться к неврологу альфа Центр здоровья, поскольку мы имеем значительный опыт решения проблем кластерных и других трегиминально-вегетативных Поэтому вы получите максимально эффективное лечение уже в первые сутки после обращения. Чтобы записаться на прием к неврологу-цепологу, пожалуйста, нажмите на ссылку под этим видео.